Ветет и пахнет. Ученые выявили причину загрязнения Волги. Научное открытие времен Великой Отечественной войны в Казанском университете. Как распознать интернет-фишинг? В десятки лучших обнародован рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками сферы IT. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Валерия Карташова. Казанский федеральный университет получил государственную аккредитацию Министерства цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Российской Федерации как организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий. В связи с этим молодым IT-специалистам, работающим в КФУ, будет предоставляться отсрочка от призыва в армию. Государственная аккредитация позволяет сотрудникам КФУ в возрасте от 18 до 27 лет получить отсрочку от службы в армии в том случае, если они работают в УЗИ, по трудовому договору на полную ставку и имеет диплом о высшем образовании по одной из 75 специальностей и направлений подготовки. Этой льготы могут воспользоваться выпускники наших институтов: ИТИС, ИВМИТ, инженерный, в том числе на бережно институт, институт физики также подходит некоторые специальности. В научном обществе ни для кого не секрет, что астрономия и геодезия – две тесно связанные науки. Наталья Жирнова расскажет, как с помощью спутников решаются важные экологические проблемы. Каждый год в Казанском федеральном университете проводится множество исследовательских работ, которые выходят за рамки вуза и становятся полезными для республики. Свои обороты набирает и кафедра астрономии, и космической геодезии физического института. Так, студенты проводят исследования по дистанционному зондированию, которые впоследствии могут быть полезными как для экологии Татарстана, так и для всей страны. Они получают результат, и эти результаты должны быть достоверны. Мы не собираемся эти результаты складывать в папку, но прежде чем о чем-то говорить, мы хотим э, говорить об этом уверенно. Конечно же, мы свои результаты направим, направим уже и в этом году. Э, то, что мы делаем в экологию. Одной из таких работ стала магистрская диссертация Надежды Сериной, студентки первого курса магистратуры. В своем исследовании она отражает экологическую проблему, актуальную для всего по Волжье. Регулярное цветение Волги не только неприятно эстетически, но может и привести к экологической проблеме. Явление цветения воды охватывает открытые водоемы практически по всему миру. И явление волжских вод уже давно привычное явление для всех, кто проживает вблизи этой водной артерии. Поэтому эта тема меня заинтересовала, и я решила... Исследовать, как можно применить данные дистанционного зондирования Земли для мониторинга экологии реки Волга. Цель дистанционного зондирования Земли — в получении различной информации об объекте без приближения к нему, а также в создании пространственных данных. Приборы, используемые для такого зондирования, размещаются не только на Земле, но и на космических летательных аппаратах. Именно спутниковые снимки стали базой для работы надежды. По этим данным студентка анализировала различные факторы, влияющие на цветение воды в реке. Исследовался Участок бассейна реки Волга вблизи города Казань, для которого были подготовлены данные дистанционного зондирования Земли, то есть разновременные мультиспектральные космические снимки которые анализировались в специализированном программном обеспечении сканоксамеч процессор. Исследовательская работа все еще в процессе, но уже есть результаты. Так, студентка выявила, что цветущая Волга – это результат нетипичных природных явлений, а также антропогенные факторы. Например, в 2020 году в СМИ говорилось о том, что в бассейн реки Волга было сброшено около 5 миллионов кубометров загрязненных сточных вод. А Татарстан был назван в числе главных загрязнителей, и графики это подтвердили. Явление цветения было максимальным за исследуемый период, и началось гораздо раньше, чем... Обычно. Надежда отмечает, что такое цветение опасно в первую очередь для человека, так как некоторые виды планктон являются ядовитыми и могут при контакте вызвать кожные заболевания. Также это опасно для уровня рыбной продуктивности из-за недостатка кислорода, вызываемого цветением. Надежда Серина и Владимир Безменов планируют расширять ореол своего исследования. Однако их задача – лишь наблюдение, а ответственность за решение проблемы остается за специалистами-экологами. Наталья Жирнова, Фарид Захит Универньюз. Во время Великой Отечественной войны в Казанском университете трудился физик-теоретик, академик РАН и лауреат престижных премий Виталий Гинзбург. В стенах вуза было положено начало научным трудам, которые многие годы спустя заслужили высочайшую мировую оценку. Подробнее в следующем сюжете. Виталий Лазаревич Гинзбург родился в 1916 году в Москве. В 1938 он стал выпускником физического факультета Московского государственного университета. В столицу Татарстана будущий лауреат Нобелевской премии по физике эвакуировался в военные годы. С конца июля 1941 года Гинзбург работал на физмате Казанского университета. Позднее здесь защитил докторскую диссертацию, посвященную теории элементарных частиц. Так, в свои 26 лет он стал самым молодым доктором наук. В стенах Казанского государственного университета Гинзбург начал исследовать сверхпроводимость. Впоследствии его труды получили высочайшую мировую оценку. Но во время пребывания в Казани ученый посвятил себя не только науке, но и побывал на трудовом фронте. Например, зимой он вместе с молодыми физиками рыл окопы и работал на строительстве оборонных сооружений. Гинзбург вернулся в Москву еще до окончания Великой Отечественной войны. Казанские улицы ученый увидел вновь лишь почти через 40 лет. В столицу Татарстана он прибыл в 1983 году, чтобы принять участие в первых завойских чтениях в Казанском университете. А в 2009 году ученому присвоили звание почетного доктора вуза. Виталий Гинзбург скончался в 2009 году после продолжительной болезни. Всего он стал автором порядка 400 научных статей и 10 монографий. Ученый работал над созданием термоядерного оружия, разработал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию Черенковского излучения в кристаллах, а в 2003 году был удостоен Нобелевской премии по физике за вклад в теории сверхпроводников и сверхтекущих жидкостей. Диана Желенкова, Универньюз. Делегация Казанского федерального университета отправилась с рабочим визитом в Республику Казахстан. В составе делегации проректор по хозяйственной деятельности Ленар Софиулин и советник при ректорате по взаимодействию со странами Центральной Азии Рашид Азимов. Основной вопрос, который обсуждался сегодня в офисе South Ойл, открытие филиала Казанского университета в Республике Казахстан, а именно в городе Шимкент. Обнародован рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в сфере IT в 2022 году. Казанский федеральный университет вошел в топ-10 лучших. Подробнее узнавала наш корреспондент. Казанский федеральный университет вошел в десятку вузов в IT-сфере по размеру зарплат выпускников. Анализ проводил исследовательский центр рекрутингового портала superjob.ru. Предметом изучения стали молодые специалисты, окончившие университет в 2016-2021 годах. Согласно показателям, средний размер зарплат выпускников Казанского университета за год вырос на 15 тысяч рублей и сейчас составляет 150 тысяч рублей в месяц. Ну а средний балл ЕГЭ поступивших в 2021 году – 85,5. В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. По данным исследовательского центра «Суперджоб» в Казани хотят работать 67% выпускников КФУ. Соответственно, как высчитывать но ну, в целом на SuperJob агрегируется предложение как э, искателя работы, которые говорят о желаемой зарплате, они указывают, собственно говоря, они указывают, какое у них, э, собственно, образование, и в то же время работодатель открывает свою вакансию указывают там зарплатное ожидание. Когда происходит некая точка соединения, можно сказать, что при приеме на работу вот мы, получается, знаем, что он такую зарплату пришел такой-то человек с какого-то вуза. Вот, поэтому, в принципе, для суперджоба никаких вопросов как бы нет таких специальных проведений, мы вот очень признательны, что мы в этот рейтинг вот здесь мы попадаем. Рейтинг составлен на основе базы резюме суперджоб. Исследователи рассматривали выпускников профильных факультетов как классических, так и специализированных вузов. Для каждого учебного заведения изучали не менее 70 резюме, исключая резюме стажеров, младших специалистов, позиции, не имеющие отношения к сфере рейтинга и резюме соискателей со стажем работы по специальности менее года. При расчете среднего заработка учитывались указанные зарплатные ожидания для Регионов они корректировали с учетом коэффициентов «Суперджоп» до уровня московского рынка труда. Карина Саяхова, Универньюз. Что такое интернет-фишинг? Как его распознать и не попасться на удочку мошенникам? Узнаете в следующем сюжете. Интернет – всемирная сеть, предоставляющая нам доступ к большому объему различной информации и помогающая во многом. Но все ли так безоблачно? Конечно, нет.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 На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!